Что делать в условиях неопределенности? В первую очередь думать о себе. Посмотрите на свои финансовые цели и на свои финансовые задачи. Посмотрите, сколько денег у вас есть в запасе и спланируйте свою жизнь, исходя из новых, э, из новых реальностей, из новых условий. Если у вас есть финансовые обязательства, то стоит подумать, как вам быстрее их закрыть. Любой кредит можно покров... закрывать досрочно. При этом все свободные денежные средства вы направляете на тот кредит, который меньше в объеме, если у вас, конечно, этих кредитов несколько, а не один. Ну и, конечно же, после того, как вы посмотрели финансовые цели, посмотрели запасы, спланировали порядок погашения кредитов, после этого начинайте думать над увеличением доходов. Мировые события будут происходить и будут меняться, а наша с вами жизнь, она только зависит от нас. Поэтому думайте о себе, о своих целях и о своих планах. Деньги есть всегда, если разумно ими управлять.